Ну, от этого может получиться, в принципе, да, херня, потому что. существо невообразимой силы. Он ожидает тебя в недрах этого места. Потому Один что вас... мут. Это понятно. Это был этот сукин сын. Да, да. Проблема в том, что мут это она все-таки не сильна, не очень-то сильна. Воздушных единиц будет сложно уничтожить. Если это будет какой-нибудь Battle Cruiser, то это вообще будет ну, очень сложно уничтожить. Его придется много мута терять. И хозяев стаи. Ну, попробую. Если не выйдет, то я, в принципе, могу перезагрузиться. Никто мне не мешает это сделать. Стуков единственный, кто может деактивировать храм из зелнага. В случае смерти он будет воскрешен. А, он еще и будет сейчас со мной воевать вместе. Да, кстати его лучшие войска финальная битва уже близко досадно этот ультралиск мог оказаться полезным организм стуков не понимает смерть не имеет значения важно только эссенция Фу. Ну да, ультралиск это очень мощный юнит, он мне пригодится. Эволюции роя. Да, да, да, я согласен. Парочку ультралисков, множество муты и хозяев стаи, это вообще будет просто имба. Это будет просто имба, если нанять вот такие отряды, как я сказал. Так, стука в чем может делать? фанатиками. Время пришло. Не позабудь об этом. Наша миссия продолжена. Да. А, она теперь порождает время. этих еще дополнительных юниты. Чего не знаешь, Азелнага. Мм, ч, народ превратился теперь еще и. Опа, интересно. Вол. Нарут направляет тебе нуль зону. При контакте она убьет тебя. Опять таймер. Опять по таймеру играть. Эти ну блин, я не люблю так. Его силу. Стуков, отправляйся к и их. Я думал, ты никогда не попросишь. <связь> <связь> С чего он взял, что он никогда не попросит? Если ей жопа, она в принципе по любому Но, попросит что это, это сделать. Ну, это естественно. Так, что получается? Вот тут у нас храм. Там я видел не сильно много войск. Но это не означает, что нам надо полностью забить э, и идти в атаку. Здесь. Его. Мне надо обещать. следующий вы еще вы командный центр. Ай, блин, там же была возможность вы поставить. Что-то я топануя. Да, кстати, у меня гидролистки же могут это бешенство еще выбирать. Надо еще и надзирателей. Пока все нормально. Керриган там держится, так что можно не торопиться. Да, тем более, что я вижу там достаточно много войск. Надо приготовиться к атаке. Так, если что, сюда давайте войска свои. Ну, создадим зерглингов, потому что пока у меня нет достаточной экономики, не стоит торопиться сильно атаковать. Так, ну Керриган сейчас будет жопа. <coughs> Надо атаковать быстрее. Я слышу тебя. Так, создадим, давайте-ка рабочего. Начнем все-таки команду центр ставить еще один. вылечим давайте кослись еще дотягивается хорошо Не Нам, так ну все в атаку пошли Я перегружу ядро храма даты, а -а -а. Но на это потребуется время. Еще и надо ему время, -мы! Сколько стоит? уничтожим тебя! Я должен сконцентрироваться. Но я смогу использовать свои боевые способности. Ну отлично, в таком случае будет это не сильно сложно. Гибрид приближается. Гибрид приближается? Так, вот это давайте полегче, ребята. А то я очень сомневаюсь, что мы сможем против гибрида сейчас выстоять. Йот. Я могу воспользоваться корзийным взрывом, чтобы прожечь броню этого гибрида. Но он, в принципе, умрет сейчас. Да. Отлично, стуков. Я чувствую, как народ теряет свою силу. Получился. хорошо. Но это ненадолго. Мы должны деактивизировать вторые храмы. Наши войска атакованы. Это уничтожь Полторы уничтожили Улей, и свой скан Так, тут еще парочку храмов. Цель близка. Угу. Нам нужно больше минералов. Я чувствую кристаллы, которые Нарут использует для хранения псионной энергии. Да, их энергетический фон слаб. Они спрятаны у храмов. Если хватит времени, мы найдем их и уничтожим. Нам нужно больше минералов. Уже сделано. Невыполнимая команда. Уничтожить кристаллы Зелнага, да? Да, прекрасно телепортовываться туда, где у вас уже все сломано нафиг, и все убиты. Вообще великолепная затея. Всегда так делать. Так, ну все. в чем в смятении? Ну это было не сложно. Так, у нас базу атакует, -мо. Убейте гибриды в атаку. Вам не так, все, базу спасли. Давайте начинаем изучение. Опять я забыл блин. Совершенно об этом. Можно здесь, в принципе, что-то даже поставить, я думаю, для защиты. А то, смотрю, они прям любят нападать на нас. Нам нужно больше, не <coughs> Цель так. Вперёд! Что Это получается? Возможно. Вот там есть один храм, да? Вадим. Не, вообще, давайте сюда сначала. А потом вот в этот храм нападем. Да ею мы. Нам нужно больше минералов. Не хватает. Надзирать нам нужно больше минералов. Давайте еще одну плюточку сюда. Воздушных войск, отлично, так надо блин сюда этот Слизер побольше воу, воу, воу Так королевы сюда на свете кто-нибудь Еще идет ультра у нас тут. Они не могут превращаться, пока у него лучше шпиль, да? А шпиль, чтобы лучше, надо побольше газку. Так, давайте. Еще рабочих. они сюда как раз войска прислали Суки, заблокировали проход. Он становится слабее. Продолжайте сражаться. Нет. Нет. нет, нет. Так, там у меня, наверное, уже да, лимит достигнут. Давайте сюда закидывать. И сюда тоже закидывать рабочих. Все там улучшили мы. А, продолжаем улучшать Весь пенчик нужен, надо тогда еще перекинуть рабочих Абсолютно всех Мы Так, ну все Собрали почти максимальный лимит Надо, правда, не забывать про то, что надо Слизи увеличивать Я слышу тебя. Потому что у нас же бонус к бою на слизи так. Нам Улей! Уничтожьте, Улей! ну окей. Okay. виспинчика надо. Да, я тупанул с тем, что веспина у меня оказалось в итоге очень мало. Это ну, вот опять он телепортует войска, когда уже все его солдаты сдохли. Вообще, великолепная тактика от боты. Ну, это, конечно, понятное дело, он по скрипту туда телепортует своих солдат, но просто получается тупо, он всех абсолютно теряет. Так, нет, да, я тут же построил еще дополнительно, что-то забыл. Давайте в атаку быстрее, это а уже с моего времени это кончается. Ну, ультра, конечно, вообще убиваемая, сами видите. Вообще в ноль просто разносим их. Братья, блин. от Да без проблем. Так, не давайте отойдем, все-таки не будем наглеть. Суки, они ломают все, они видят. Так, шпиль надо улучшить. Надо улучшить шпиль. Так, улучшаем дальше. А вот и нет. Ага, вон они решили напасть. Так, нихера у них там даже уже колосы подошли, я смотрю, на помощь. Это надо уже, значит, немножко, немножко надо поактивнее тогда, сейчас атаковать уже войсками. Ну, отлично. Плохо то, что они, конечно, тут мне все слизь, блин, разнесли. Но мы еще можем на насрать сюда, так что ничего. Так, подожди. Ну-ка, на храмы давай. Я не знаю, что ты там говоришь, потому что мы уже просто не убиваем У нас армия такая мощная. Так, Стуков, где там? Давай вот это здание ломай. Ну, сейчас мы половину лагеря их него разнесем, потом дальше второй половиной займемся. Нам нужно больше так, сюда, если что, все войска. Так, еще одна база освободилась. Но я не знаю, смысл от нее есть или нет, потому что мне надо всего лишь один еще храм вынести. То есть уже осталось тут всего ничего. Так, все, опять лимит мы достигли. Подождите, она так и не насрала, да? О, Так, подождите, куда вы поперлись, ребят? Ну да, жесть, просто жесть. Разнесли их базу в ноль. Понятно. Пошли, ладно, к храму. Так, а где в итоге? А, вот здесь кристалл, да? Уже. Ну, в принципе, можно сейчас попробовать уничтожить базу. Ну, точнее вот этот кристалл, а потом пойти и туда еще. Стуков, иди давай, занимайся своими делами. Защищайте храм! Уничтожьте этих Я чувствую, как Ой -ой -ой. Это наша Ну, это будет несложно сделать. А, он не может достать да, да. Что-то я а забылся совсем Так, еще есть какие-то улучшения Ну, уже ясное дело Не успеем их сделать Ах ты сука смотри -ка, какая хитрая Так, я успею или нет Не успею я Нет, кристалл. <св> <св> Сдох. Сдох как лох. Получилось. Нулевая зона ослабила Наруто, сделала его уязвимым. Несмотря на это, он все еще обладает невиданной силой. Что ты будешь делать? Убью его. Сейчас, по-моему, будет какая-то интересная. Да, точно. Народ. Все кончено. Все только начинается. Амун шептал об этом с далеких звезд. Он говорил о своем возвращении, о крахе, о разрушении, о конце всего сущего. Твой Бог мертв и никогда не вернется. Ты правда так думаешь? Это обманка. Нет. Сара. Сайра. Нет. Ни хера себе. Все, чего у тебя никогда не было... нормально так это было жестко это просто нечто Я не знаю, как Стуков мог вообще в этом задании умереть, потому что жесть. Ультралиски это просто жесть. Они, они просто неубиваемые. У меня, по-моему, только там два или три ультралиска за всю миссию ты умерли. Тишиня, моя королева. Я жива. Нам едва удалось спасти тебя. Я буду управлять Роем, пока ты не исцелишься от ран. Почему? Ты не добьешь меня, чтобы самой возглавить рой. Потому что мне еще предстоит многому научиться у тебя. Довольно. Королеве сейчас необходим покой. Ну ясно. В общем, теперь Керриган мы не увидим в миссиях. Возможно, даже до конца. А, эм, ну окей, Керриган стоит. Амон сейчас... жив. Зашибись. Ну, ясное дело, что он Когда жив. Когда-то Рой служил Амуну. Возможно, он попытается использовать нас снова. Я буду готова к его появлению. Но сначала мне нужно разделаться с Меркском. Конечно, моя королева. Так, чё, мы все уже закончили, типа, здесь. Когда Джим будет в безопасности, я приду за тобой, Меркск. И тебе не за кем будет прятаться. Народ мертв, а лаборатория по созданию гибридов уничтожена. Остался только один нерешенный вопрос. Ты прикончишь меня? Я не стану тебе мешать, если ты захочешь уйти. Ха, куда я пойду? Получеловек, полузерк. Чудовище. Я понимаю, поверь мне. Оставайся с Роем. И, может быть, когда-нибудь ты найдешь свое место. Почему бы и нет? если нет альтернатив Так, слушайте, мне больше нравится вот то, что там последний королевские клинки. Хотя вот это тоже, конечно, очень интересно, но проблема в том, что это надо контролинг, опять же, большой. Мне до этого нет дела в битве. Поэтому я лучше всего выберу, чтобы бивни наносили по 20 единиц урона больше. Так, ну что ж, перелет теперь уже, наконец-таки, к Менску. Ты ведь что-то узнала в лаборатории, заглянув в сознание Наруда. Я увидела Амуна. Он старше нашей вселенной. Его могущество безгранично. И вот он ожил вновь. Он падет перед Роем, так же, как и все остальные. Мы даже не знаем, где он. Нужно подготовиться к его приходу. Но сначала я сведу старые счеты.